Доброго времени суток, друзья, меня зовут Вячеслав, вы на канале в крипто теме. Сразу обращу ваше внимание на мой канал в телеграме, пожалуйста, подписывайтесь, ссылка будет в описании. Чем он хорош? Тем, что я здесь выкладываю свои наблюдения по рынку, свои трейды, свои какие-то идеи по трейдингу,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 да. Это портфельные инвестиции со статистикой доходности и рассчитанным процентом вероятности успеха. Все это Трикомас, ссылка в описании. Вот это вот движение, которое было паттерн, я наблюдал это в половину первого ночи сегодня, то есть получается, да, говорил о том, что это лонговая формация. Вот, пожалуйста, подкреплял еще вот таким вот скриншотиком с, со страницы Price Action'а. И что получается буквально через несколько часов? Через несколько часов мы получаем вот такой вот выстрел полностью в ту зону, о которой я говорил. То есть это диапазон 6,750-6,850. Даже немножко больше здесь прошла цена. Полностью получается мой, моя аналитика относительно движения цены Она сбылась. Ссылочка на предыдущее видео будет в описании. Если не смотрели, посмотрите, пожалуйста. И сегодня... Я бы хотел немножечко еще с вами поговорить о том, почему же все так произошло. Ну смотрите, во-первых, то, что это действительно уровень. да. Некоторые могли бы подумать о том, что этот уровень давно уже отработан, так как его цена здесь тестировала несколько раз, проходила вдоль и поперек, и вверх, и вниз. Но... Все-таки, как мы можем с вами наблюдать, что данный уровень, он все еще актуален, он все еще держит в том, что этот уровень удерживается. а вот, пожалуйста, посмотрите на сегодняшнее движение: да, то есть импульс зашел вверх, показал ложный пробой, сейчас он спустился вниз на достаточно большом объеме, естественно, еще день закрылся, еще до закрытия дня достаточное количество времени, как мы знаем, то на битке может все поменяться буквально в считанные минуты. Поэтому еще пока по этой формации говорить рано. Но если она сохранится до конца закрытия дня, то можно будет с большей вероятностью говорить о дальнейшем исходящем движении цены. Я, в свою очередь, в своей торговой стратегии, когда вижу такую формирующуюся свечу на больших объемах и подходящую к значимому уровню, я позицию в шорт поэтому подпишитесь пожалуйста на канал телеграме ссылка будет в описании я там буду выкладывать свои наблюдения по движению цены естественно если будет что-то интересное то получится у вас среагировать если доверяете мне моему мнению Итак, как, какое дальнейшее развитие может быть ситуации? ну естественно как всегда сейчас будут умники в комментариях кричать что куда же все-таки пойдет цена ты говоришь либо вверх либо вниз еще раз напоминаю для тех, кто в танке. Мы, трейдеры, не можем знать наверняка. Информация, которая дается аналитиками, это только лишь аналитическая информация, она не является стопроцентной. Мы торгуем вероятности. Вероятности мы торгуем, исходя из тех паттернов, из тех рыночных ситуаций, из тех картинок на графике, из того движения цены, которое мы видим и на которое на времени, на истории давала положительное значение. То есть она давала больше выигрышных сделок, чем проигрышных. Все просто, достаточно. Ну и естественно, комбинация этих всех событий, скажем так, фильтры, да, тот же анализ спредов и объемов, тот же свечной анализ, тот же анализ паттерна свечного, тот же анализ движения самой цены, те же уровни, те же тренды и все такое прочее в общем классическая техническая аналитическая база по трейдингу вот соответственно смотря на вот эту вот свечу сейчас которая есть вероятность того что цена развернется и пойдет вниз примерно 85 процентов может быть даже 90 соответственно Естественно, у нас есть еще либо там 20, либо 15 процентов, либо 10 на то, что цена все-таки пойдет против нас и начнется восходящее движение. И это тоже возможно, потому что вот эта вот формация, вот сейчас я ее постараюсь обрисовать. Вот она здесь находится, вот в этом прямоугольничке. Да, это у нас накопительный флет. Обычно в таких ситуациях маркетмейкеры там или как называть как хотите, куклы набирают свои позиция да но э, перед тем как начать пойти вверх но что маркетмейкеру мешает здесь собрать стопы людей точнее вот здесь вот те которые вот здесь вот начали думать о том что это пробой уровня естественно по заходе лонговики, такие я думаю были и немало их после чего Развернуться вниз, пойти собрать их не из стопы, снова протестировать уровень здесь, выбить шартовиков на обратном пути, который уже подумали, что пойдет, нисходящее движение и уйти вверх э, с накопленным здесь капиталом. Вот такое вот движение вполне себе вероятно. Поэтому м, дальше говорить я не, не берусь. Будем смотреть о развитии событий, будем смотреть на закрытие дневных свечей. А чтобы быть в курсе, пожалуйста, подписывайтесь на канал Telegram, где я буду выкладывать там всю информацию. Ссылочка будет в описании. На этом, друзья, у меня все. Большое спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.